Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами Инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня вы узнаете, как сэкономить более 4,5 миллионов рублей при покупке квартиры в городе Сочи. Живите на берегу моря или сдавайте в аренду. Объект на сегодня – двухкомнатная квартира общей площадью 54,2 квадратных метра, город Сочи. Данная квартира находится в развитой инфраструктуре, микрорайон «Центральный», рядом детский сад, банк, продуктовые магазины. Есть также детская площадка и парковка внутри дома. И теперь самое главное. Рыночная цена квартиры – 13-16 миллионов рублей. И вы можете сейчас приобрести эту квартиру с торгов за 8 миллионов 580 тысяч рублей. В этом случае дисконт составит 35% и вы сэкономите 4 миллиона 620 тысяч рублей. В квартире сделан ремонт, можно заезжать и жить. Отличное вложение в собственную недвижимость со скидкой более 4,5 миллионов рублей. В случае, если вы хотите приобрести квартиру как инвестиционный объект, вы можете сдать ее по цене от 25 тысяч рублей в зимние месяцы и свыше 35 тысяч в сезон отпусков, либо 2 тысячи за сутки. Друзья, если вас заинтересовала двухкомнатная квартира в Сочи со скидкой более 4,5 миллионов рублей или у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите нам в комментариях под этим видео. Также вы можете оставить заявку на нашем сайте investuprav.ru. Если хотите больше полезной информации, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч! До новых встреч!